Да, сегодня будет по 5к минимум Ну вот прикинь, 13к сейчас резко залетает Нормально Всем здарова! Это PandaSkins. Сегодня я по-любому должен бэкнуть все, что проиграл доп. Будем фигачить на дайсе, я сегодня реально настроен решительно. Деп 30к, ребят, поддержите лайком. Огромная просьба, нужно срочно забирать отсюда деньги. Конечно, ссылочка на сайт будет в прикрепе, потому что халява здесь без депозита абсолютно. Так, наполнение барабан, окей. Не выпала рандомная армейская, я это продам, вы в принципе это можете сразу забрать, ну... Промики оставлять я в прикрепе не буду, их можно найти и в группах, официальная панда с и в различных группах, которые раздают промики халявные, в этом проблема не составит. Я вам один нашел, обычно два, но сегодня один. Честно было, лень дальше колупаться, но вот один. Есть в любом случае, халяву можете забрать, она без деп, поэтому ссылку оставляю. Ну, по факту, самая лучшая халява на момент записи этого ролика, потому что она без депозита. Сегодня 21 февраля 2022 года. Короче, сразу поехали на китовые кейсы, прям активирована в теории могут быть дюпы. Я очень сильно, по крайней мере, на это рассчитываю. Так, а 10 кейсов у нас остается 12 тысяч рублей. В предыдущем ролике... Мы, в принципе, в принципе, как и Обычно, ушли в минус, дефолт, я все Реально рассчитываю, что, что долетит До ножа, ну, кстати, там нож, по-моему, да, там выпал Нож, но никаких дюпов, ничего нет, так 23 тысячи рублей, давай дальше Я сегодня прям реально настроен На всю эту историю, продавать ничего не буду Будем фигачить дайс по 50%, то есть Тот нож, который уже выпал, также его в 50% Мы засунем, дайс сегодня будет По 5к минимум, потому что, ну, реально Оно должно вернуть, кстати Ножи, подожди, мне интересно Перелетит ли этот нож, ну нет, то есть он должен выпасть и так, ну окей. Ручная роспись. Смотри, он выдает. Он выдает за прошлые сливы все. Кстати, еще немного будет 19 уровень. А там нож убийства ждается. По итогу, скиндайс э, было 30 тысяч. Поменяли мы все это дело на сколько здесь? Так, надо как-то. 85, подожди, стой, то есть у нас А, ну мы 40 тысяч сделали, нормально, неплохо Можно сразу долбануть на 50 Вот офигенный ролик выйдет А давай, а если на 75, тип процентов поставить Что-то такое, 56 тысяч получится Бля, если мы сейчас срём, это будет просто офигенный видос Меньше 7к надо Нормально Просто сразу Риски, которые окупаются 56 тысяч есть Так, но ну, в теории уже плюс 26 можно выводить Неплохо Попробуем больше нафармить Не знаю, зря-не зря 59 тысяч Но ролик трехминутный, блин Я не хочу так оставлять Так, панда кейс Давай, ну на 10 штук не хватит 5 штук мы с вами откроем Потом все это будем заливать на дайс Главное, чтобы калаши тут по кулдауну не дропнулись В теории может быть дюп Вот если сейчас выпадут онли ножи и перчатки И будут дюпа, будет круто Ну... Но... Слушай, ну в любом случае Даже если оно сейчас перекатится Тут -то только один Калаш. В остальном, да, в остальном все ножи и без дюпов, блин. Ну, 35 тысяч. В принципе, в принципе, ну, более или менее, на самом деле. Могло быть хуже. Конечно, мы в ожидании лучшего результата, но хотя бы так. М -м так, 5 тысяч остается. В принципе, блин, ну, это все полетит на дайс, я так думаю. Отлично, выпал прям максимальный шлак, который мог выпасть до ножи уже не Не 100%. Неон нуары императрицы и куски искусства, которые вообще здесь 800 рублей оцениваются. А, в 4 500, кстати, нормально, диска Ладно, давай сейчас на все оставшееся мы откроем, ну, допустим, какой-то что-то подобное, хотя тут байт на ножи, я это прекрасно понимаю Ну а вдруг? А вдруг что с мраморный градиент выпадет? В чем я? Очень сильно сомневаюсь, но тем не менее Если на сайте рандом, то может быть и, ну, азима. Ладно, понятно, давай скиндайс Так, поехали Шанс 50% будем выставлять и тыкать исключительно в большую сторону А может и действительно, кстати, неплохо Уже 9000 есть, мне это радует Так, в общем у нас сколько денег? Подожди Если здесь все посчитать, где-то 13, 15 тысяч, 14 тысяч рублей, 16, 25, 36, 43. Короче, в районе 50 тысяч у нас и осталось. Но, блин, хотелось бы все-таки, конечно, больше. Ладно, тут, конечно, есть ножи по 11 тысяч, и ими рисковать я буду исключительно на, ну, даже на 80%. Потому что, ну, блин, на 80 это, в принципе, глупо. А если мы 70 поставим, 15 тысяч. А 50, да, даже 65, это 16. Ну, 50% это 21 на рублей. Если мы, опять же, выделим все здесь, 102К. Блин, это, это, это такое сложное решение <смех> Вам честно скажу На 20% конечно можно 200к выиграть На 10, 513, а на 1% На 1% предмет просто не найдет Мне просто интересно посмотреть, что вообще здесь можно В теории забрать, ну да, здесь только 10% Даже я думаю 9 не выставится А смотри, выставляется 578. А тоже выставляется Опять же iBay Power, но почему-то у него меняется цена 7%, так, перчаточки, понятно 6%, это 800 тысяч рублей Ну не, я на таком проценте рисковать Вообще, честно говоря, не собираюсь, но поставлю же все это дело, я думаю, в уделении уберем. Ну, блин, до 10к может быть. Ну, окей, давай сделаем вот так. По 65% исключительно больше штыкаем. Хотя бы ножик я сегодня заберу, чтобы блин де покупить. Так, неплохо, кстати. Уже 4200 есть. Ножи все я оставлю, остальное все, в принципе, можно сливать. Так, давай меньше. Потому что, опять же, в миллион раз повторюсь, удобно то, но здесь слив. А, подожди! А, ну да, я был не точен. Не точен, не точны мы были. Можно сделать что-то подобное. Будет ли это глупо или нет? Так, а чё по итогу? Ну, да по... Дэп у нас сегодня окупился блин дай тут поинтереснее чем мины и это возможно будет короткий ролик тут я сегодня хочу реально вывести так получается 27 а мы можем в принципе сделать проще продать за рубли все это дело выделяем и здесь сейчас будет тут общая цена 54 тысячи. но плюс 20 с лишним тысяч от депа давай сделаем даже 40 хотя бы выведем чтобы дэп окупился потому что ну, что-то честно говоря последние ролики в панде прям конкретные минуса так продать за деньги 35 кусков К выплате дэп был 30 мало а если мы сделаем допустим вот так ну Поинтереснее, так давай продать за деньги. Главное, что мой номер. Вроде все нормально. Кстати, в комментарии писали: типа, блин, деньги не приходят. Рекламируешь развод. Во-первых, это не реклама, могу спокойно сказать сайт говнище. Так, подожди, по-моему, номеру, и тут написано до 72 часов. Ну, то есть, то, что панды выводят, здесь без сомнений. Мне приходили, но ну, конечно, это не показатель, все-таки ютубер. Но ну, тем не менее, я этому сайту верю. Хотя издалека похоже на скам. Кстати, напишите скам в комментарии, по-английски вам администрация ответит. Это самое прикольное, что под моими роликами происходит, когда админы отвечают на английском же языке. Типа. Вот, это не скам, это смешно, это реально смешно, ну ладно Хотя бы сумму депа вывели, сейчас можно в принципе рисковать Ну и, и все, сумму депа вывели и, и сейчас до ножа докатится, нет, все, сейчас пойдет все по обычной траектории, я так понимаю, в моих роликах Дюпов, как обычно, нету, давай еще один кейс фастон, понятно Короче, поехали. Скиндайс хочу рискнуть на... Давай 20% попробуем. Так, меньше, меньше, больше будем тыкать подряд. Может, реально на 20% что-то интересное выпадет. Меньше или исключительно меньше тыкать. Типа, можно 10к забрать. 20% это... Ну, это нормальный. Нормальный шанс. Все-таки это не 5 и не 1, но 20 солидно. Но что-то, походу, без вариантов. Но просто здесь один вариант, иначе на 20%. А сейчас может залететь, опять же, не может. Понятно, меньше. Интересно, а хоть один раз сегодня 20% у нас вообще прокнет или нет? Понятно. Я так понимаю, что это... ну слушай. Сейчас залетело Вообще нормально 7000 Неплохо Хоть что-то А если мы сейчас с этого скина попробуем Типа, ну понятно, что 20% сейчас не залетит 55 и больше Ну вот прикинь, 13к сейчас резко залетает я с, не хочу судьбу испытывать, что у нас по опыту, понятно? Так, давай пробуем яблочный ролл, обычно он выдает в теории Ну, когда ты сливаешь, по крайней мере, яблочный ролл тебе реально выдает Сейчас я думаю, хотя нет, ножик один выпал, ну и в целом все Один нож, он не выпадет 100%, смотри, да, докатывает, скорее всего по 90 будет а, Ну, и, или даже так Так, 13 тысяч у нас есть А если мы поставим типа 75%, это поинтереснее, просто резко долбанем на меньше Меньше 7к надо, надо меньше 7 так, ну вот это уже поинтереснее. В принципе можно не затягивать и выводить. Хоть реально сегодня окупить деп. Ну, типа, поставить 20% по приколу. Ну, типа, нет, давай. Да, 18к заберем. Продать за рубли, киви. Хоть немножко купить деп, но лайтовый ролик, да, согласен. Это не такой треш, как у меня происходит обычно. Но это поинтереснее, чем мины. Тут оно хотя бы выдает. Реально хоть сейчас как-то окупать всю эту историю. Так, под номер еще раз проверить. Нормально, продать за деньги. В общем, ребят, огромное всем спасибо. Понимаю, что ролик лайтовый. Но сегодня мы хотя бы сумму депа окупили и немного начинаем выводить сайты. Потому что в предыдущем ролике я скиндайс, но оно может выдавать на скиндайсе. Хочу попробовать большой деп уже, залететь с, реально с огромным депом, попробовать пофигачить скиндайс по 20%, посмотреть что из этого выйдет, надеюсь на, конечно, вашу поддержку, потому что без нее не будет ни просмотров, ни роликов на канале Человек. В общем, всем спасибо, это был Человек. Всем доброе утро, сейчас, потому что уже утро следующего дня, записывал я ролик вчера, сегодня уже сегодня. В общем, деньги от панда скинса пришли, перевод был в три ночи 20 минут. Ролик я записывал где-то 6 часов назад от этого времени, и то это пример. Но, да Шли, на самом деле, достаточно быстро. Наконец-то получился плюсовой ролик, не такой большой плюс, но, тем не менее, хотя бы по факту 24 тысячи от Деппа, плюс, ну, это круто. А сразу для всех разоблачителей сумма в кошельке, блин. Потому что вот здесь вот, ну, видно, что я уже полторашку потратил. В общем, деньги пришли. Все, кто писал в комментариях, что скинс не выводит, ну... Даже мне, ютуберу, да, Панда Скинс прекрасно знает, что я записываю ролики по их сайту, ну, вывели тоже не так быстро. Поэтому здесь вопрос времени. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Можете поддержать Лолик ролик лайком. Будет очень приятно. На этом все. Всем пока.